Вообще, что такое Клуб Инвесторов? Это очень крутое сообщество, где собрались и предприниматели, и инвесторы с очень высоким опытом и компетенциями в разных областях, и простые люди, которые только-только делают свои первые шаги. А что дает Клуб Инвесторов? Он дает, во-первых, пошаговую систему. Как абсолютно любой человек может, используя определенные знания, навыки, умения, создать себе и прийти к пассивному доходу, 1 миллион рублей в месяц вот плюс ко всему это большое сообщество инвесторов где люди помогают людям и где каждый из инвесторов имеет какую-то свою узкую специализацию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 Рыться где-то в интернете, искать какую-то информацию, да, потому что сейчас там полно информации. Клуб инвесторов – это не только про обучение. То есть здесь это еще и сообщество, где люди помогают людям. Здесь человек, когда подключается к клубу, он получает доступ к базе знаний определенной. И каждый месяц у него открываются, так скажем, новые знания, которые помогают ему… И узнать новые стратегии в которых он может создать пассивный доход и различные навыки развивая которые он повышает свою ценность на рынке и благодаря которым он также может создать себе дополнительные источники дохода как понять что клуб инвесторов для вас если вы сейчас живете и ощущаете, что денег сейчас недостаточно, то, что вам приходится все больше работать для того, чтобы получить и заработать больше денег, вы не видите выхода вот из этого замкнутого круга, когда ты каждый месяц планируешь свой, исходя из того, сколько денег ты заработал. Вот Клуб Инвесторов – это как раз про то, чтобы создать себе пассивный источник дохода, выйти из вот этого замкнутого круга и начать жить той жизнью, о которой ну, многие просто мечтают. Я понимаю, что для кого-то, возможно, сейчас цифра в 1 миллион рублей в месяц пассивного дохода звучит страшно. А, не стоит этого бояться, да, если вы понимаете, то, что сейчас это где-то там заоблачно недостижимо, вы можете поставить вот эту вот небольшую цель 50-100 тысяч рублей пассивного дохода, а, выйти на нее, и когда вы на нее вышли, вы, во-первых, получили опыт, вы получили знания, и этих знаний этот опыт у вас уже не отнимешь. И дальше все, что остается для того, чтобы выйти на пассивный доход в 1 миллион рублей в месяц, это просто повторить этот опыт еще несколько раз. Вот и весь путь. А если вы понимаете, то, что клуб инвесторов – это то сообщество, в которое вы хотите войти, подключиться к нему, то прямо сейчас изучите информацию под этим видео и подключайтесь прямо сейчас.